Всем привет, с вами Макс Репев. Сегодня мы находимся на Красной Поляне, именно на курорте Красная Поляна. Это бывший курорт Горки-город. Я думаю, что многие здесь знакомы с ним. Здесь прошла Олимпиада, здесь огромное количество инфраструктуры, бары, рестораны, пятизвездочные отели, казино. Ну, в общем, все, что угодно здесь есть. И эта новость действительно будет интересна для тех, кто рассматривает Поляну для пассива. Потому что здесь, в отеле Аркадия, можно приобрести номер под доверительное управление. При этом продается не вся гостиница, только ее часть. И здесь действительно по очень хорошей цене это все можно приобрести. Я считаю, что предложение действительно интересно. Сейчас я вам расскажу именно, сколько это стоит, какие есть площади, какой доход. Но самое главное – это расположение его. Аркадия находится, безусловно, не внутри территории самой Красной Поляны или бывшего горки город, но, тем не менее, через дорогу. Здесь 5 минут идти до главной канатной дороги, и место востребовано. Я сам несколько раз жил в этом отеле. Здесь большие номера, хорошее обслуживание. Вся инфраструктура абсолютно есть, и это все самое главное сдается. Еще один большой плюс, то что это уже готовый отель, и запуск именно э, апартаментов, которые вы купите, планируется на 27 декабря, то есть уже вот-вот. И стоимость, значит, 700 тысяч за квадратный метр. Вы можете сказать, что это дорого, но для поляны и для апартаментов это на самом деле совсем недорого. Потому что я сегодня общался с местным застройщиком здесь. Они только строят свой проект. Они его еще не продают. У них там будет все дорого-богато. И планируют они за миллион двести за квадрат это все продавать. Здесь же 700 тысяч. Полностью укомплектованный номер со всей инфраструктурой, со всем-всем-всем. И вы просто его покупаете, и 27 декабря уже можете сдавать. Новогодние праздники, это все стопудово будет забито. К сожалению, мы не можем с вами зайти внутрь, потому что... Ну, его снимают, а некоторые апартаменты там что-то переоборудуют, что-то доделывают. Короче, не получится зайти, да это на самом деле и не важно. Потому что вы увидите сейчас рендеры, как это будет выглядеть именно в готовом виде. И я думаю, что вы все поймете. Ремонт будет, безусловно, хороший, но самое главное здесь, это, конечно, расположение. Потому что вся инфраструктура рядом. Все, что вы хотите, вы можете получить. Вот здесь сам отель, огромное количество магазинов. А ровно через дорогу находится горки город Молл. Там еще аквапарк у них где-то сверху, ну как бы магазины, кинотеатры, это все здесь есть. Главная канатная дорога, до которой можно просто пешком со сноубордом дойти или с лыжами, никаких проблем. И это 700 тысяч за квадратный метр. Цена варьируется за минимальный номер в районе 24 миллионов и по доходности это 80 на 20 из чистой прибыли. То есть вы получаете какой-то общий котел Именно сам доход Оттуда вы вычитаете обслуживание номеров Рекламу, какие-то там моменты по ремонту У вас остается чистая прибыль, Вы делите ее 80 на 20 И по расчетам, которые предоставляет управляющая компания Они считают из 53% загрузки Что вы получите миллион двести, миллион пятьсот В зависимости от формата вашего номера Опять же, если будет больше, чем 53% загрузки То, конечно, вы получите больше Красная поляна, как бы она качает вот даже и Мариотта не проходит не никогда. И здесь, я думаю, то же самое будет. Так что в самых таких плохих раскладах получается, что вы реально будете получать миллион двести, миллион пятьсот чистыми за вычетом расходов, но может быть и больше. Вот такая информация. К сожалению, нельзя зайти внутрь, но тем не менее, я думаю, вам понятно что место действительно центровое, место хорошее. И самое главное, что оно стоит дешевле, чем в стройках. Ребята, которые еще даже не стартанули. Но здесь вы уже в скором времени будете получать пассивный доход. Управляющая компания занимается уже несколькими комплексами. Действительно показывает хороший результат. Но это уже при личном общении мы вам все расскажем. В общем, предварительная информация такая. Я думаю, что ценители Поляны действительно поймут, что предложение интересное. И если вы захотите его приобрести, то ссылки указаны внизу в описании к этому ролику. Звоните, пишите, и наши ребята вас проконсультируют ссылки у нас указаны внизу, не забывайте ставить лайки, подписываться на этот канал, вам всем удачи, с вами был я, Марст всем благ, хорошего настроения и пока!